В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча популяризатора науки, автора YouTube канала Упоротый палеонтолог Дмитрия Соболева со студентами Казанского университета. Темой лекции стал вопрос, который имеет огромный вес в 21 веке. А именно, откуда берутся умные подписчики? Мой опыт показал, что можно воспитать, что называется, аудиторию, которая будет прямо требовать такого научного контента и в принципе ценность, наверное, каждого твоего видоса будет выше, Потому что сидишь, читаешь комментарии, читаешь, о, я такого никогда нигде не видел, о, а есть ссылки на источники. Во время встречи гость рассказал ребятам о своих проектах на YouTube-канале, а также поделился секретами воспитания умной молодежи через пизму интернета. Не обошлось без вопросов о мотивации и как избежать распространенных ошибок при создании блога. Серьезно, но относиться как к хобби. То есть... Э вкладываться в уникальность своего контента, да, то есть смотреть, что потенциальные, так сказать, конкуренты делают, но... Говорится о другом. -то. Всегда получается, что ответ -то на поверхности просто делает то, что никто не делает. Да, проблема в том, что, возможно, это не хайповая тема, на них первое время люди не пойдут. Тематика блога Дмитрия Соболева посвящена мезозойской эпохе. В своих роликах блогер раскрывает темы, касающиеся археологии, палеонтологии, ископаемых растений и животных. Популяризатор науки рассказывает простым языком о древнем мире и животных, развеивает мифы, а также проводит прямые эфиры, где отвечает на вопросы подписчиков, тем самым прибивая новому поколению интерес к науке и тягу Знанием. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.